Доброе утро, уважаемые, не очень. Сегодня 22 октября, я иду на репетицию Мистер Фитнес Челябинск. И я уже успел побывать в аварии. Да. На 96 маршруте ехал, и у нас, у нас сзади влепилась 22 маршрутка на строительном рынке. Сейчас я ищу улицу, улицу Свободы. 8 А. Там входит танцевальный центр. Там будет репетиция. Так что, веселое утро. Я иду по Кировке. Снег шарашит просто вообще нереально. Сегодня мы репетировали Финальный останец с ребятами, со всеми конкур конкурсантами. И... И таких репетиций было около четырех в танцевальной студии Олега Иванова. А также финальная репетиция в Маркштаде. Да, да, да, сделайте, сделайте. Сделайте вот так в конце потом. Все, сделайте в конце так потом. Все. Нет, правда, в конце сделайте, прикольно будет. что я начал запариваться на тему, э, на тему творческого номера, что и как это будет, потому что в маркштате пол э, как я, там, как сказали, моя идея на наш получается не прокатит. Короче, не знаю. Запарился я конкретно, и мне все-таки удалось воплотить свою идею в жизнь. На очередном этапе конкурса я просто репетировал творческий номер. Я приходил в студию Олега Иванова и просто репетировал. Я ходил отдыхать в Демоплекс и просто репетировал. Я просто-таки достал своих друзей репетиции. А еще я просто репетировал в примерочной Адидаса. Это вот и вот это вот. Оу, и танец. они должны деньги за это. Да, деньги А у них камеры где на кассе? Было весело и интересно. Ведь репетиции это одна из самых емких частей любого конкурса и неотъемлемая часть подготовки к соревнованиям. Ты все это снимаешь? Поэтому этот блог посвящен именно репетиции. Моя идея воплотилась в жизнь. И вы, наверное, уже видели, что из этого вышло. Завтра выйдет третий влог, посвященный конкурсу Мистер Фитнес Челябинск 2014. Занимайтесь спортом, ну или физической культурой. Пока. Да, да, да. Сделайте, сделайте. Сделайте вот так. Субтитры